Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем серию видеоэкскурсий в новом формате и будем знакомить с экспонатами нашего историко-краеведческого музея. Перед вами один из самых интересных экспонатов нашего музея – это... Археологическая находка древнего языческого святилища наших далеких предков и пещеры, которая располагается на Тиманском пляже. Археологическая находка идол изваяния изготовлена древними людьми из лиственницы в 890 году нашей эры. Это дерево произрастает в нашей тайге. На идоле высечено три лица. Так, Древние предки представляли себе духа их основных занятий – охоты и рыболовство. Это лишь один из экспонатов нашего музея. Если вы хотите увидеть больше, приходите к нам в музей. Мы вас ждем. Спасибо за внимание.